Профессионал, Ют. Это... Профессионал Ют. Это... Профессионал не влюют тарик Вот его не тратил. Кипиши держится На этом построено. Дамы и господа, мы снова готовы свидеться с вами. И теперь вторая часть нашего дегустационного ролика. Мы все так же а пробуем. На все наши Приготовленный. Поедаем аккуратненько, настойчик, который будет приготовлен дал. ху хуя это вообще. Хухуя дыни пахнет. Потому что дыни не должно быть. Мы откладывали дыню и черничку на финиш. Потому что они самые кайфовые. А потому что этого уже кинет дыню. Нет. Апельсин с яблокой и чернослив. И что делать? Все правильно идет, заебал ты, что а, делаешь? Все правильно идет. Все правильно идет. Все правильно идет. Мы отложили самые пиздатые на потом, нахуй, потому что, бля, у них кайфовано, нахуй от них ты точно не влюбленешь, они просто охуенные так вот, Ах, да, на дыне настаивали 40 э, дней 40, 40, 40, 40. 40 ночей <свеч> а льва пришел и хватит настаивать, <свеч> хватит настаивать хватит по-братски пожалей дыню брат <свеч> ты, <свеч> брат салават <свеч> пришел пожалей дыню брат, она уже не может ничего давать тебе я бою твоя тебя делаем это, мы шутим честно всем вас точно не держите хвост пистолета. это ваша тема Дыня кайф, дыня кайф, это к нему. Боже, Дыня кайф. Особенно Дыня 40. Уф. Уф! вот как это в фильме. Огромная попочка перед тобой. Не знаешь, какую булочку поцеловать. Просто ты. Все кайфово, просто, нет, действительно. Как это турецкий певец? А еще кидам, кидам, скидам. Турецкий он что вы думаете ай мама шики дам не смотришь я не знаю таркан ⁇ к как его тут? ай мама шики дам таркан таркан таркан да таркан был такой был такой персонаж таркан но когда извини меня ты вспомнил призрачного это блин когда мы еще были блять, когда мы еще блять, клеили ученого находят школьные ребята велись велись Белись, велись велись велись велись велись весь котики на сами прислали на и Йоркоп тоже из того же времени, блин. вообще, Это, блин, шаг назад. Медуза, медуза, медуза, ты ничего Поедай рот Егора, медуза. Сожги ему язык и мозги, медуза. Вот чё минус, длинный лапши, минус. Почему? Можно, блядь, проебать целую минуту, блядь, засасывая в себя, нахуй, ну, блядь, пиздец, нахуй, а почему, почему блядь, блядь, макарошки всегда ломать, нахуй, на а ровные части, нахуй, чтобы, блядь, либо вилкой, либо ложкой, нахуй, можно зачерпнуть, просто ебашить, как, ну, в стандартном режиме, блядь, нахуй это, блядь, ты всасываешь в себя эту макаронину бесконечную, которая, пиздец, 800 метров, нахуй, макаронина одна, блядь, просто сложена, блядь, смысл. Ну, как бы, в одной пачке метр, метров 800 макаронины. Прикинь, она не разъединена. Это, это жестко. Это? это как это. Всю ночь это. Да. Просто всасывать себя макаронину нахуй. Я ебал. Честно, это скучно, блядь. насколько скучно просто, я, блядь, вот после первых 30 секунд сразу бы, блядь, эту макаронину, нахуй, да я ебал. Честно, я бы лучше сразу запил елся нахуй. Потому что это глупо, нахуй, тупо, блядь, нахуй вы блядь, делаете макароны, которые, блядь, под, блядь, под 150 метров, нахуй, длиной нахуй, блядь, которые из тарелки не вытянуть просто, блядь, до потолка натянуть, нахуй, это блядь, лапша, ебать, нахуй. Я, я понимаю, все любители ловши извините, конечно, но блядь, но вот это вот говна кусок, нахуй, который можно тянуть до потолка, нахуй, это не ловша нахуй. ловша должна быть аккуратной, ровной, блядь. Пока эти пидоры японские, нахуй, и китайские, нахуй корейские, блядь, не начнут создавать на ходе лапшу. Одинакового размера, блядь, это будет все шляпа ебаная. Поверьте, они не будут создавать ее, потому что делают все это аппарат, блядь. Так, Ебаная ибо... машина, которая все это создает. Жахнем? Что-то я хука. А, а, что, а что, мы пропустили? Теперь нам самое время попробовать. Ну, ебали дымки. Давай чернички. Деньку да. 60, да, мы сейчас жахнули. Да? Нет. Да или нет? Нет. 40. Динку 40 ебаны. Ебаны. Деньку 40. Деньги Дынь, за 40. Деньки это сорок. Давай попробуем чернику за сорок. Угадаешь, не угадаешь? Чернику за сорок. Блять, что же это за ягода? Ебаный рот. Блять, что-то знакомое, пиздец, такой из леса, нахуй. Я помню, в детстве говорили, что есть такая ягода. Душевная, душевная, что проникает внутри нас. Давай не будешь ублюдками, нахуй, честно. Да. Хотя меня больше всего бить, нахуй, честно. Лил Хохмилл. Просто... <рик> Собачку! <рик> <рик> <рик> Лил как мелко. Физдосно. Смотрите, тапки уже в этом самом. А... Они, они типа однерадуют. Нет, они... Они в, в тренде. Новый рисунок. Галые эмоции. Только что за ему пятна. За то, что они опять как Да, Надо покажем держать. на камеру. Надо, раз опять он. А скисневая не буду заебал. Да, они слишком сексуальны. А подписывайтесь на канал и Видишь, не щен, я на что ли? Заебал. Слишком <сех> сексуальные. Случай все время чуть блядь. Вот я не ебусь. Как выглядят. Как могут выглядеть тапки? Вот, а объективное не мнение. Не. Как могут выглядеть тапки? Как? Вот, по факту. Если не видеть члена, в виде чего они могут выглядеть. Тупые напишите, носки ты одеваешь каждый день. Напишите в комментариях. Тупые чего ты одеваешь каждый день. Все тупо, все что было. Это разрисовано хотя бы, смотри. Это Black Star мафия. Это черничная мафия. Мы никаких, никаких, блядь, нигеров не поддерживаем, блядь. Ему свою, блядь, Мы даем свой результат. Не, этим уебкам мы вообще статус не дадим никак нам. Они нас пытаются купить нахуй на мой блять сына их сверху. Има. Они просто работают на бабке ребятушки. А мы работаем на позитив. Потому что позитив это такая. Бабки не дадут тебе чувство счастья. Понял, Бабки дадут тебе чувство. Не, недоверие. Все пытаются заработать, все пытаются обослаться, на пиздец. Хуй, мне для жизни не хватает, нахуй. Но я руками могу сделать, блядь, те деньги, которых не хватит на жизнь, А люди чужими руками делают такие деньги, которые могут заработать просто миллионы, нахуй, пиздец. Вот я, где как есть, Это метод. Это... Это ебля, и... это, ебли, нахуй, это педрасти, Просто кто такого натрахать, не более. Кто-то же говорил, что надо снять ролик как накачиваем аргус под щелой. Ну вот здесь вот с ягодой. Начали с маленького, с малого. Ягоды, конечно, да. Ну что ж. Попробуем теперь уже подразбавленную до да, сорокомничку примерно там на глади. Уже на идет... Да, он не показывал, потому что тут сахара много. Вот. Ну. О, вот это вот зацени. Ну А ты вчера мне встал, А, да? Да Плохой хуй А, да-да-да, еще это Варя же бывает Кто-то спиздил в моем стиле, блядь, блядь Пабло Падло Пабло, блядь, корзема да, еще походу диван надо новый. Блядь, говорит, я что диван новый, блядь? Да он не свой диван, блядь. Не, ну вот это сколько что... ободрать его, он будет как новое Ну Вторая жизнь, да. Вторая жизнь. Так, что мы продолжаем? Это, это вот... что за сорт? Не помню? Это торпеда. Она как торпеда летит. Торпеда прям вообще залетает. Торпеда и при. Кстати, торпеда и при это книга Петра э, Ивановича Заску. Рекомендую к прочтению. В жанре фантастики. Она там лежит в коробке, как же нам показать, да? Визуализируем, да? Визуализируем, ничего. сейчас реклама литра я прицепится тоже. Давай, наши книги Вот так вот выглядит книга. Вот так вот выглядит Петр Иванович. Настоятельно рекомендую к прочтению. Как он выглядит-то? Никто не видел. Ну да. Маричок. Также у него есть баржа обречённых». Все, помолишь что не особо антипираний а это что был просто на пираний что ли на поле был такой пираний же не книга тоже на поле была нет нет нет нет не. тут антипираний волчий камень и еще несколько десятков других книг очень хороший автор я рекомендую прочтению так что такие дела такие дела ну да, возьмем этот арбуз просто накачаем поржем на новый год какой арбуз новый год так арбуз наоборот не знаю, в Ленту ехали или куда-то покупать. Он подаваться будет еще, нет? Вряд ли. Или сейчас просто его накачивать, пусть стоит, просто именно впитывать, не знаю, месяца два-три. А что осталось что за два месяца нового года? сейчас ты еще продаешься арбузочек в сезон. Я не знаю, когда у тебя Новый год, но сейчас ну, октябрь. бы начало октябрь какие два месяца. Ну, три, че, дальше все. Сейчас вот это самое, да, пару раз на работу сходил, моргнешь, да, и все, уже уже ноябрь. Шуточный синдром Торетта Джимми Карра. И, э, почему э, женщин-комиков меньше, чем мужчин-комиков? Э, наверное. У нас должно же быть поровну, потому что население одинаково. Просто у мужчин есть шуточный синдром Туретта, а баба обдумывает, стоит ли им это говорить со сцены или нет. А у нас придумал, пизданул, зашло, не зашло, пахую. Вот я так живу по-моему, наверное, лет 20 с этим шуточным синдромом Туретта. Но в последнее время я немножко контролирую, до поры до времени. Почта. Почта, я пришел. Строчки вяжутся в стишок, к море лежит сушу. Дети как в горшок, а от в душу. Это как бы не нижний абзац, блядь. Ну, это... Возвращаются сейчас... пили за это, почему? Да, за да, Блядь, я штих... Здесь... Да, здесь... Бля, О, блядь, я штих должен был вчера почитать. Давай его... <клев> я потом его... Сейчас <клев> я баню, надо ставить. Ставишься. Сейчас включил, включил. Я, кстати, в, это... в детстве, там, в юности а, а... У... С... не понимал, как могут музыканты Забывать тексты песен песни, блин. Блин, когда фига написано, не вмещается в своё Я к этому не сразу пришел мне пришлось некоторое время э, потратить на... Для того, чтобы дойти до этого. Слишком много идей просто а а, потом уже порой путаешься. Например, а потом, -то когда я, потом, когда я сам начал это... Ну, когда я сам что-то пишу, я такой... И, и я потом понял, блядь, что я написал, блядь. И, по, и поэтому одно, одно на второе нахлёстывается. Здесь, здесь прям вывезла Ленка Ивановичкова. Когда я девкам на работе написал стих, э, поздравительный, через 8 марта, ну, ты альфон, да? <смех> лишнего Ничего лишнего. <смех> да. Э, И я, не я спрашиваю, там, за несколько дней, говорю, как лучше по памяти над запинками или э, по тому, по, ну, по, по, по тексту читать? Ну, ну, четко, это это лучше Хорошо. Сейчас вот. не 8 марта, надеюсь, ты не тоже будешь читать. <смех> нет, нет, нет. Крепкий от Даши, как бы, где стих -то? А, вот, Стих. Пыстал, написал за 7 минут, блядь, печатал дольше, чем писал. Не знаю, Будет ли четвертый или четыре Давай сначала прочитаю. Может я его смогу 2-4 расти. Попры вчера. Бобрый. Бобрый вчера, вчера. <свят> вчера выдра была. <свят> выдра, блядь. А это как бы сняли обратный реакс? сняли. как все обратно завалился ворот. Это Это, кстати, это малиная идея, да? Повсюду камеры наставлены. Это всему, по всему, по всему, по всему, по всему, по всему, по всему, по всему, по всему, по всему, по всему, по всему, по всему, Все, всему, по вот по всему, по всему, по всему, по всему, по всему, по всему, по все не случайно, подсознание мне так отвечает. И не стоит копаться в себе, все проблемы я оставил во мне. Нужно лишь постепенно вопросы решать, чтобы стало чуть легче решать. Не а <соценно> <соценно> Близкий. Близкий? Близкий, да, все-таки. Топчик, на самом деле. Ч ⁇ мне казалось, что нет? Вчера. Тогда. Правильно, Валерий, так да, мне казалось. Сам, да. Что они прям обе огонь? Нет. Дыня, на самом деле. Для себя есть наставить удивление вообще огонь. Вот без комментариев. Конечно, вы не все фрукты еще попробовали. Много экзотики всякой. Не все доступны. Ну, надо вот именно какие-то просто, наверное, подмечать там. Чтобы если что, там потом прям топовый топ просто есть. Охуенного буха настоящий бля. Гуляя душоночка, Кстати, что у меня, кстати, вот по графику-то? На следующей неделе нихуя не смонтировано Есть графика да. <coughs> Так, 1 октября съемки. Кунчозы и настойки сделали. 5 октября куб с фри и выжимание. Куб с фри это что? Это, это, это, куриный бургер. А, купался так, да. Знаешь почему? Ну, это, Он Нет, знаешь почему? Почему, ку почему куриный? Потому что э, мне, мне нужно. Диетологи рекомендуют. Хлещет. Думать дальше. Э, Даша не ест говядину. А мне нужно за аренду как-то и отхватить. А аренду под аппаратур. Чуешь? Mm -hmm. Может, что только в сердце снимает, или город просто грильцева. На тебя, да? Толстей, пожалуйста, тебе не хватает, походу. Нет, вот. Когда станешь толстый и некрасиво, я тебя заберу. Подписался просто, блядь. Так, Архангельская была, выжимание опубликовано. Ну все, и пилят вот следующей неделе пошла. Во вторник должна быть смонтирована и выложена черная карбонара. Здесь что-то присягаться. Что, сок против? Против, против чего? Против милялки? Нет, вот когда мы, мы делали это, смешивали сок со спиртом. И те же самые настойки, помнишь? У -у -у. Да, да, да. Косик, ну, масло еще сидели. Там, блядь, шуток пиздец, хосик там за кадром понпил, блядь. Это надо монтировать тоже. Блядь, а тогда получается, вот магон-чиз это уже через вторник. И самогон 9 октября. А, значит, 9 октября это следующая неделя. Самогон. Вот поменять их местами. Так да, у тебя число стоит поменять? кабинете. Ну, это Так, поролон я начал снимать, я не снял аэрозольный поролон. То есть я его снял на жидкие и козди, как лепить, и, и не рассказал о производителе и все такое. Ну, надо снять. Хукс, кто нет. Снизу. Ну, вот А, поделали. это все. Скажи, что полностью на Z, а то что надобно. Ну а вот, ну типа работает публикации. Вот. То есть вот вот она. Следующая неделя, ничего не, не смонтировано. Вот. И, ну, Архангельская, 25 недель была. Блять, выжимание же, по-моему, смонтировано. Ну пиздец. Балтика безалкогольная вот. А за то должно выйти? Зато все пятница? Да. да. А завтра, Сегодня второе. Сегодня, сегодня, сегодня, сегодня пятница. Сегодня второй? Да. Ну, сегодня она лежит, да, она залита. Поставлена. Деревенька, блядь. Все, балтика безалкогольная, и после нее. Ну, это пиздец, два. Где-то уже. Ну все, в ноябрь прописан. Готовление на стоек. По ну, число стоит. Ладно, хуй с ним потом разберусь. В общем, блядь, то он забит. Нужны наркотики, чтобы это все реализовать Или нет. Или. Блядь, это... Нужно сжечь диван, блядь. Слишком много дивана, времени проходит. Ты все Ну Вот, блядь, тебе раскривушку, блядь. Да, клей, что ты будешь? С каждым днем пусть как бы некомфортнее и некомфортнее спать надо. Потом уже на полу на тряпочке летит. Я же спал, ну, это, ну, ну, знаешь, он, за это я эту стену купил. Ну, пиздец, блядь. Стену купил. Ну, Слушай. на эту стену я купил. Вот на этих э, листах я сначала спал. То есть проспать там что-то чешусь, чешусь, там такой по-типу, блядь. То есть нихуя не было в квартире, блядь, вот был, вот. Ну мало хуй мне идти так обратно к матери, я же оттуда типа съехал, блядь, все, как бы. Блять, там ебаный диван, дай мне его нахуй. Ну это что ли? Да. Диван надо постирать, на самом деле. Блять, только химчистка тут его не постирать, что это нахуй? Полицейский тогда его ебашить Я пробовал его ничем-то типа баньша потереть, блять, не сработало. На следующей жизни, же... ну сразу ура, ну, это кто не может Залит, да. А залит, да. разъезд его на. На пружинке выштатканом. Это пиздец, бля. Сколько диван, да? тысяч его, Флорин, заебись, он, бля, ну, Куда же купил? А, мне кстати 60 рублей так и не отдала. Ой, э -э -э, вот это вот прям мелочь, не пиздец. я это запомнил, это не это типа. А то ну ты пиздец, тем более, ты то Специально хвост оставил, понимаешь, чтобы он вернулся, это наш, ну это дешевый прием Приходишь к девушке в гости, и, о, я, блядь, забыл перчатки И, вам возвращаешься и еще раз чик-либогу Ну, блядь, забыл гандон Да На своем хую, блядь Не снимешь? На видео Вот, А Нет, я у них, а, блядь, подарок у меня для тебя почти что-то Некрасная лобша, Пока нет Короче, я пытался их сделать разного цвета. Это для чего? Какой цели? Я пытался их сделать разного цвета. А что если их на стол просто накрыть? Кайфово же будет, смотрите, сопки уже будут стоять. Бравда хуй протежку там, когда Я пытался их сделать. Один черный, один зеленый, но они ворвутся. Вот, там, по-моему, отрываются вместе совсем. Один тебе. Так они проли ты же. Это тебе же это самое. У двери предложить. Так какой нахуй двери? Это массаж для ног, ёпта. А, так, погоди, почему они плохо отрываются, нормально Ну, да. они же, блядь, скреплены, как раз. Да, я где-то пробовал на какой-то, они... оно попёрло, блядь, не так. О, вот здесь, походу, да, не отрывалось? Угу. Ничего страшного. Думал, все Больше в тапках, ребач. Это... Нет, вот чтобы было. А просто... Смотри, во время съёмок на собой сидим, и регустируем. Блядь, тут два не поместится, на, в дуре, как-то и... под кровать закрепляет. Да, да, а, не влезай. Ну, вот так, кто знает. Вот и все. Отлично. Это гораздо... Я тебе подарил. Я бесполезно Я же думаю, что света это... просто так я вчера уточнял дату твоего рождения. Вот тебе первая часть подарка ну, с наступающим, типа. Удобно же, да? Вот так, видишь? Только я не сижу, я валяюсь себе тоже. если Свободное время, Если не работаю, я на диване на телек смотрю. Создаем максимальный ковкорсный. Я лучше оставлю его здесь, да. Ну, естественно, вот. А так заебись, заебись, еще. Массаж для мокрых. Да. <соргал> и начинай даже. У него и нахуй суть. Я их причем, кстати, когда-то проверял. Раза три у них в магазине Вот, а за, за, за, за, них они, она, за них она мне должна 60 рублей. Нифига. Я вообще не скажу, <соргал> Нет, я... От кайфа влевал, бред, а кайфу вделал -а. бы, так блядь, вот что-то... Да, да, да, У них задачи не было. Потом отдам там, и сейчас это. Зайдешь, ну, потом уже подскажешь, ну, проценты выросли уже как бы, -то, да. ну, только натуре, да, -то да нас... я, ты знаешь, я... Не принципиально, Нет, я, я, я, я, я, я, я, я, я деньгами не беру, Возьму аналом. Я не принципиально возьму аналом, блядь. Пуля, блядь, брата Какого пола, блядь, после баньки вышел, размял ножки, блядь, ну души там... Прямо в банке на собой, блядь. Да, потому что пошла... Банька вот, потому что банька вот, после стопочек банька летит, блядь, банька в голове. У меня причин, прикинь, даже была идея э, весь пол вот этой хуйней закрыть. Офигаски. Ты Чугашке. Ты учистить. Честно, он, блядь, ну, запылиться без доски, но весь пол травать, похоже. В принципе, так же бы избавился, как то от стойки, блядь, которая, оказывается, не зашла. Ничего, похуй, блядь. Ну а слушай, да, вот. откройте, и похуй, кого-то не было. Но угу. а, все равно, как бы, ну, по факту, все равно, сейчас не нужно. Она, в принципе, оказалась, блядь, непотребной Ну да, холи полдвери отпилил Ни за что, блядь Я могу ее её въебать дверь положить Да, да, да, да да Видишь, это без взглядов на будущее Поспешил чуть-чуть Каждая вещь и свое время Да Немного психанул, блядь Просто, блядь, встала бы Не, чтобы открутить, но она хоть и пополам распилила, не понимаю, что, блядь Нижний полный откройте заползать туда, если ты в говно прям ложишься спать, чтобы, блядь, не открывать дверь, просто заползать туда, блядь, блядь, да, ебаные птицы, конечно. Сири. Да. Черный, наверное, черного уже поели. Я на черного копту уже поставил. Потом тоже Марса как да. какая-то. Да. Наверное. Да. Даже жестче, наверное. Ну, блядь, там вязость получилась, была на каких виновных, мне кажется, больше. Сорок раз на виновных. что Единственный минус черного копту, потому что она слабее. Там бы, блядь, по-любому, была бы ярая. Кухонный пендельщик. Да, если у вас есть проблемы со стволом, то подписывайтесь на чернику, блядь. На черноту? И на чернику, блядь. на чернику, вроде как нет. Да. Я, блядь, мы видно? просто смотрим дальше, сейчас не говорю. Он же не сыр, блядь, на опережение, блядь. О, кстати, жена Сереги Пехотина сегодня мне с утра попалась. Говорит, Я, у меня неплохо получается это. Зеленского парадировать. Землевит, землевит. Все, все, это тумой полный куля. Да, понятно. Кого родился? Мышь. 84-й. Потом даем. Ужасно. Ужасно. Что, ужасно? Я хотел подвести к тому, что может быть там кот, собака, или что-нибудь типа медит. Чуть не получилось, да. Из меня не будет никто. Как родился, так родился уже. Пусть сожини типа. знаешь, что самое охуенное? Да, я не думал буду. это, что прибудут. С тобой видосы, так и Я недавно. И что я выяснил? Я-то провел расследование, что ли? К сожалению. Во-первых, к моему? Нет. Нет. нет Какие-то ненужные факты. Да, поднял твою английскую биографию и выяснил, что не все так чисто. Нет, дело не в этом. Дело в том, что директор второго этажа, ну, косметический. На каждом этаже есть директор? Да. Блять, вот это же один магнит. Нет. Нет, что У них там даже система оплаты труда разная. Вот у них не как бы это все а вот тандер там как бы немножко по-другому все а, вот, своя система вот и <coughs> их директор а... Чего тандер перестал варивать заказывать кого варил я хуй его знает я не курсе. Ну, раньше пока на, на, на рекорскую работал, блин постоянно в тандере ходили машины там потом на бой нахуй знает ну и, короче их и, и директор она прям вот во всей гороскопе он в, в астрологии вообще да. дура да. Нельзя всем верить. Да. Так то сидит просто ебашит, там, как испометно, на этом зарабатывает. Да, да, да. Вот, она говорит, что-то эту тему у меня загнала. Я какой-то запомнил, а потом говорю, дальше.